аудитория у нас в эту субботу пройдет номерной турнир UFC 273 и я хочу рассмотреть приливный бой этого турнира который пройдет в женском дивизионе в величайшем весе между Aspen Led и Ракель Pennington Aspen Led это 27-летний боец из США Провела в, профессионале, в профессионалах 17 поединков, 15 из которых одержала победы. Лет ⁇ это базовый борец, которая вывела свою ударную технику на довольно-таки высокий уровень имеет на неплохое кардио, которое позволяет ей навязывать высокий темп боя своим соперникам. Это боец, которая пришла в UFC с шоу ТАФ. Она считалась после шоу довольно-таки перспективным бойцом, проспектом UFC. Ну, я как раз-таки смотрел то шоу и, честно, ну, не особо мне понравилось а, ее выступление. В частности, вызывали у меня сомнения ее ударная техника, плюс движение в стойке. Ну, тогда мне казалось, что это чуть-чуть не то направление, в котором ей стоило бы развиваться, ну, в плане вообще боев, ударной техники. А, допустим, та же Мейси Чессон мне, как боец, больше импонировала. Но прошло время, и Аспен Лиэд хорошо а, прибавила в своем, в своей ударной технике, она выросла, как боец, и на данный момент промоушене добилась, в принципе, даже больше, чем Мейси сон. Есть, правда, Аспен с Свои недостатки, но в принципе можно считать его топовым бойцом. Есть у него в списке побед такие именитые бойцы, как Лина Лансберг и Яна Куницкая. Есть обидное поражение на 16 секунде боя нокаутом от довольно-таки серьезной ударницы Жермен де Рундами. Правда ли угловые главы это поражение сложной весогонкой, но нокаут на 16 секунде... Не знаю, ладно бы это было поражение после прохождения там хотя бы одного-двух раундов, где было видно, что весогонка действительно сказывается на ее поединке. Но 16 секунда первого раунда, учитывая достаточно серьезные навыки высококлассной ударницы Жермейн, ну не знаю, ладно. Ну и второе поражение по истечении пяти раундов от Нормы Дюмонт после смены весовой категории. Ее соперница Ракель Пеллингтон выходит а, на замену против своего а, оппонента Аспен Летт, но у него было достаточно времени на подготовку к этому бою. Ракель 33 года, в данный момент можно сказать, что она находится на пике своей формы. Это разносторонний боец с неплохой ударной техникой и хорошими навыками в борьбе. Также в довесок к положительным характеристикам можно, в принципе, прикрепить неплохое кардио. Проигрывала она, в принципе, высококлассным ударником и с, и с хорошей защитой от даунов Таким, как Холли Холм, Жермен де Андраде и Аманда Нунес. Жермен де Андраде... Де, Джермен де Рундами, извиняюсь, ошибся. Со всеми остальными она довольно-таки неплохо справлялась, выигрывала. Молодец. А что я думаю по этому бою? Ну, учитывая тот факт, что это два стойких, разносторонне развитых бойца, я думаю, что, вероятнее всего, бой дойдет до решения судей. Ну, тут вопрос в том, кто выиграет в этом бою. И тут мне кажется, что у Ракель Пеннингтон, скорее всего, хватит опыта все-таки противостоять молодой Аспен -Ле. Плюс Пеннингтон выглядит э, покрупнее оппонентки из предыдущего боя. Аспен против Дюмонта. Можно сделать, в принципе, некоторые выводы. Но коэффициент на победу решением от принятого 2, что довольно таки неплохо. И я, наверное, присмотрюсь к этому варианту. Но ну, а те, те, кто верит в молодую Аспен лет, могут поставить на победу решением от нее с коэффициентом 3.5. Ну а вы же оставляете свои мысли под видео. Интересно посмотреть, что вы думаете почитать, что вы думаете а, об этом поединке. Ну а так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. А, стараюсь подбирать для вас адекватные коэффициенты, делать а, интересные прогнозы. Ну все, давайте до следующего прогноза. Пока!